Привет. Сегодня играю вот на этих струнах. Предоставил мне их магазин Струнок. Струны Пирамид немецкие. В первый раз играю, но мне нравятся. Они мягкие, мне подходят. Поэтому если кому интересно, ссылка в описании. сон. были не вылеза, делили дом, дом, а что не случилось и что не случится? Звон, звон, звон, будет не разбуди. Дальше что? Звон, звон, звон Малиновые реки Испокой во веки Ходил на поклон Падал на ступени Все обиты породы Истёрты колени Звон, звон, звон Окатил водою Справлюсь сам собою Сяду на трон Венчаюсь на царство Дили-дили Дом-дом О, корона не шаг. Запалила искра, за гудели колокола, залетела стрела в тихую обитель. Пламенем пылает пожар, и спешит уберечь алтарь. Старый звонок, ангел мой хранитель. Смур исполнит Клятва не сто Да песня, как молитва Тили-тили, дон-дон Ох, на сердце крапива Да острая бритва запалила Летела стрела в тихую обитель. Пламенем пылает пожар и спешит уберечь алтарь. Старый звонарь, ангел мой хранитель, звон.